Добрый день. Меня зовут Нестеренко Сергей Владимирович. Я являюсь руководителем строительной компании Максстрой. Квартира, в которой в данный момент проводится ремонт, находится в городе Балшиха. На данном объекте мы делаем косметический ремонт. Сейчас мы находимся на кухне. В данный момент мы проведем проверку мостиков холода и наличие вероятности возникновения плесени на кухне. Данный прибор замеряет температуру окружающей среды, влажность окружающей среды, температуру на месте замера, влажность на месте замера. С помощью цифровой машины рассчитывается и определяется вероятность возникновения участка в плесени. В данный момент мы проходим, то есть больших изменений не содержится, соответственно, работа выполнена на... здесь вероятность возникновения плесени равна минимальному значению. Анализ наличия мостиков холода перед выполнением ремонта обязателен, если вы хотите себя застраховать от дополнительных трат на выполнение ремонтных работ. Так как в местах нахождения мостиков холода велика вероятность возникновения почер... Первое – это почернение. Второе – это возникновение плесени, которое влияет не только на качество ремонта, но и на ваше здоровье. И третье – отслаивание отделочного материала которая происходит из-за разности температур и влажности стен.